Всем привет! Сегодня ролик будет немножко особенно, покажу несколько трюков, которые вы также можете использовать, как и я. Вот, например, первый на карте резиденция. Что я сделал? Просто задымил под мостом и взорвал это место. Во-первых, закоцал штурмовика, далее просто с двух патронов его забрал. Дым в данном случае мне помогает. Также проходим. И что самое интересное, теперь у нас открывается выход на центр, это значит обход в спину можно делать. И это еще не все. Вот он, кстати, тот момент, когда удается кого-то взорвать таким прокидом. Почему нет? Или, например, сделать что-то более интересное, что-то типа такого. И, наверное, последний заключительный момент, на который тоже стоит обращать внимание, это взрыв центральных ворот. Если его нет, гранату бросать бессмысленно, поэтому ее оставляем и прокидываем как раз под ноги снайперам, которых мы видели. А теперь только представьте, попалось недавно задание, которое стало для меня просто вызовом этой 7 гренадеров на любых пвп сражениях Какие-то гренадеры были случайными Ну это стандартные прокиды на плант. Да вот просто куча трупов, но это еще не все, дальше настоящая жара пойдет это У нас нефтебаза прокидываем прямо на противоположный контейнер, там обычно по два челика стоят Первый есть Еще раз, это уже другая игра Вот так они разлетаются Далее обычный прокет через контейнеры, который тоже часто работает. Но что же было дальше? Одновременно с этим, проверяя задания так называемых персонажей, мой челик приносит очередную ценную вещь. Это VHS-2 киви сроком навсегда. Причем произошло это, блин, как раз перед тем, как я практически открыл обычную. Но это еще не все, потому что буквально в этот же день мне выпадает шлем снайпера. И в самом конце, то есть когда уже на счастливых часах на последних я запускался на припить профи, я получаю гепард. Но ну, а теперь смотрим все это в сборе. Это, конечно, шлем снайпера, перчатки киви, сам гепард, собственно, сайга кастом и, разумеется, VHS-2 киви за штурмовика. Да, все это круто, замечательно, но наводит на определенные мысли. Что если, не теряя времени создать, например, новый аккаунт? Пускай это будет подопытный 02 на этот раз. Взять ему операцию киви и посмотреть, выпадет ли ему что-нибудь ценное. Разумеется, опыт в этом у меня есть. Теперь я начну с Припятью, потому что самые хорошие пушки именно там. Если, например, вы сделаете точно так же, то вы практически сразу начнете получать какое-нибудь оружие серии радиация начиная с топоров, заканчивая какими-нибудь беретами или скорпионами вот уже, кстати, один выпал на 5 часов но это только начало но что будет дальше, за этим мы, конечно, будем наблюдать и, как уже говорилось ранее, лучше создавать новый аккаунт по такой же ссылочке в описании как у меня, потому что бонусы, потому что випка и оружие не на старте вы получаете все уже проверено, даже под ноль 0.2 тому подтверждение но если ты досмотрел до этого момента, вероятно ролик тебе чем-то понравился, поэтому Лайк ставить не забывай, подписывайся на канал, жди новых видео, жди продолжения Победители прошлого конкурса уже с левой стороны, пишите в личку на ютубе, либо вконтакте с обязательной ссылочкой на свой канал Также ролик справа рекомендую посмотреть, пока